Всем привет! В воздухе уже пахнет летом и предстоящей летней сессией, но предлагаю тебе отвлечься от учебы и посмотреть свежую подборку новостей от команды «Универ News. С тобой сегодня я, Петрова Дарья. Смотри в выпуске. Его великое творчество навсегда в татарской истории. В Казани отметили 130-летие Габдулы Тукая. Не перестаем расти. КФУ совместно с МГУ готов внести изменения в науку. Быстрее, выше, сильнее. Студенты КФУ в погоне за золотом спартакиады. КФУ уже давно сотрудничает с МГУ имени Ломоносова. На этот раз во время обсуждения совместных планов было решено внести изменения в сферу медицины и химии. Об этом смотрите далее. КФУ для установления направлений сотрудничества прибыли представителя Московского госуниверситета. О перспективах направления сотрудничества Казанского федерального СМГУ говорили много. Изменения коснутся в частности химического факультета, кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза. Наша кафедры в Московском университете и открытие кафедры медицинской химии в Казанском университете дает нам, наверное, право все-таки предлагать в проекте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 Научная работа Казанского университета не останавливается ни на один день. Убедиться в этом лично и познакомиться с КФУ часто желают делегации из самых разных стран, а многие и вовсе налаживают с нами деловые связи. В этот раз университет посетили гости из Латвии. Чем для них стал привлекателен Казанский федеральный, смотри далее.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 Дорогу науки! С таким девизом учатся студенты Елабужского института КФУ. Совсем недавно самые умные и креативные получили достойные награды за свои исследования. Подробности смотрите далее.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 130 лет назад родился великий татарский поэт. Его произведения переведены на многие языки, он внес большой вклад в развитие татарской литературы. Я думаю, что вы догадались, о ком я. Как отметили день рождения Габдулы Тукая в КФУ, узнаешь в следующем сюжете.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 Казанский федеральный, напомню, сражается за первую строчку в командном зачете с Поволжской академией спорта. Именно в эти дни во многом решается судьба Большого кубка. Подробности в нашем сюжете.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 На сегодня у меня все. Продолжай следить за последними студенческими новостями с команды Универ Пока!